Сегодня ночью в ясном сне Приснилась мама мне, Глядя в мои глаза, Улыбалась мне она, Мама милая, родная, Неужто это ты Принял Бог мои молитвы? Но с тобою вместе мы Прости, сыночек, ты меня И у меня болит душа Лишь на мгновение я пришла Чтоб навестить, сынок, тебя Сынок, есть просьба у меня Прошу, не мучай ты себя Жизнь бренная пройдет будем вместе вся семья. Как же мама мне не плакать, как не думать о тебе. В части сердца не хватает, чтоб жилось спокойно мне. Как же мне не вспоминать Богом Бугандан. Как по тебе мне не скучать Отец тоскует, сестра, братья Тоска замучила всех нас Твою улыбку вспоминая Слезы льются с наших глаз Ничто не радует, как прежде Знаешь, мама, без тебя С виду счастливы мы, мама Но в душе всегда тоска Эх, сыночек, как мне быть? Нету нам назад пути Отца и братьев ты своих Прошу тебя, я береги В этой жизни все мы гости Тут не остаться никому Молю я Господа, чтоб вечной Были жизни вместе мы